Ма бенги, дикота. Она, уповающая на Господа никогда не постыдится. поверившим обетованиям Божьим. Апостол Павел представляет Авраама в качестве примера для каждого верующего. Христос. Слава Иисусу Христу! Вы слушаете украинскую программу Радио Ватикану. Гортая страницы книги, рано открываем Боже милосердие. Польского священника, отца Генрика Дядуша, Товариства Иисусового, розпочинаємо роздуми над тем, как Боже милосердие Проявлялося в навчанні и ділах Иисуса Христа.